всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня буду пересаживать свою малышню так как а, они уже у меня корешочки здесь нарастили и им нужно поменять посуду то есть из этих стаканчиков я буду пересаживать такие горшочки небольшие то есть это спатифиллум пикассо таберни монтана и филодендрон кобра а, и еще вот такая красавица драценная. ее тоже нужно пересадить. Расскажу вам, какой я буду использовать. И, конечно же, о каждом растении немножко поговорим, как я за ними ухаживаю. Но начнем с Потифилум Пикассо. Кто не знает, я немножко расскажу. С Спотифилум Пикассо. Это довольно-таки такое большое растение. Это просто деточка маленькая. И ценится он за красивую варигатность. То есть, у него такие, знаете, белые мазки на листьях. То есть не крапления, а прям мазки такие. То есть может лист наполовину быть белый, наполовину зеленый. Ну, вот здесь, вот, у меня видна варигатность небольшая, но у меня совсем деточка еще маленькая. Ну, конечно, это не сенсация по размерам, поменьше будет. Но тоже довольно-таки крупное растение. С патифилом относятся короидным, то есть так же как и антурию, авоказии, филодендроны и так далее. Их очень много всяких разновидностей, много всяких растений. И грунт, соответственно, я буду готовить такой же, как и для всех короидных растений. Рыхлый воздухопроницаемый, это самое главное, и в то же время и питательный. Но ну, я вот здесь намешала уже, здесь у меня универсальный грунт, в общем, частями, вот немного прям на глаз, немного универсального грунта, а, кокосовый субстрат, а, коры немного совсем сосновой, мелкой фракции, потом древесный уголь у меня здесь, перлит и а, удобрение еще здесь добавлен просто в грунте. В общем, Грунт такой получился очень воздушный, воздухопроницаемый. Вот сейчас, сейчас здесь, конечно, у меня а, керамзит я уже добавила обязательно. Дренажное отверстие у горшочков есть. И теперь я буду его просто вот так, перевалочкой. Ну, корешочки у него хорошие. Здесь, конечно, ему уже места мало, поэтому и затормозился у меня. И ни в коем случае нельзя углублять корневую шейку этих растений. Прям вот аккуратненько. После пересадки, ну, соответственно, же стаканчик меньше, чем вот этот горшочек, первое время поливать сильно растения не нужно. А прямо из пульверизатора совсем чуть-чуть вот смачивать или по листикам и все, этого достаточно. Когда пойдет рост такой хороший, тогда можно полив делать уже более так лучше. То есть не нужно заливать растения, иначе будет загнивание корней. Нужно дать им разрастись. Стаканчики небольшие, такие, знаете, ну, максимум, наверное, 0,3 у меня здесь вот вошло, литра. Замечательно. Я просто покажу, я просто из такого же стаканчика посадила сюда, у меня еще есть филум домино. Я вам просто покажу. Вот таким образом я его поливала. Смотрите, он был, тоже малышка такая была вообще. Смотрите, какие листики уже довольно-таки крупненькие наросли. То есть чувствует он себя хорошо. Сейчас даже я его и в душ носила, в теплый душ ему устроила. За это лето я довольно-таки хорошо расширила свою коллекцию спотифилмов. У меня появилось вот Домино, потом Пикасо и сенсации. Да и моих еще два сорта. То есть. Нравится мне очень это растение красивое. Но ну, сейчас начнем филодендрон пересаживать. Вот такой вот красавчик кобра филодендрон. Смотрите, варигатность такая красивая. И у него здесь вот раскручивается листик, и тоже вот прям видно вот белого много. Очень красиво смотрится. Потом вот здесь тоже белое будет пятно. Сейчас оно светлое, но оно будет белое. Тут тоже я ему выбрала такой же горшочек небольшой. И посажу его тоже в такой же горшочек. Здесь пришлось, конечно, из этих горшочков освобождать растения. И также филадендрон у нас относится к короидным. И в такой же грунт его легкий, воздухопроницаемый. И аккуратненько не травмируя корневую Ох, он там у меня прирост корешочки тоже хорошие Ой, вот ему тут хорошо будет в этом горшочке А вот здесь вот веточка такая Я вот ее хочу, чтобы она у меня дала еще вот здесь корешочки просто чтобы попышнее кустик был, я ее вот так подсажу просто. Присыплю земелькой и она корешками возьмется и будет попушистый кустик. Ну потом, конечно, ему требуется опора. Он сейчас, конечно, маленький, ему опора, в общем-то, и не нужна. А в дальнейшем я поставлю опору. И он у меня будет виться вокруг опора. Вот ну, такие, которые кокосом обмотанные, такие вот палки в середину просто втыкаются и хорошо смотрится. Этим летом я также восполнила пробел. У меня появились филодендроны. Так как у меня было очень много растений, но филодендронов у меня не было. И за этот год у меня появился филодендрон очень огромный, Фанван, карамель Марбу и сейчас вот филодендрон Кобра. Сейчас я быстренько покажу вам остальные два сорта. Ну вот один мой такой гигантик, это Фанван филодендрон. Очень красивый, очень такие листья большие. И филодендрон карамель Марбу. Недавно я его пересаживала, у меня есть видео на канале. Кому интересно, можете зайти посмотреть. И еще одна моя новиночка в этом году, это Таберне Монтана. У нее тоже уже корневая такая хорошая, но она совсем малышка. Вот тоже ее пересажу в такой же горшочек небольшой. Ну, кто не знает, или кто ее и знает, многие, конечно, ее очень любят цветоводы за то, что у нее цветочки похожи на горденью, и аромат такой же имеет, но в уходе она, конечно, проще, чем за горденью. Ну, хотя у меня и горденья хорошо растет, там такой уже слоник вырос, что нужно пересаживать. Я вам тоже покажу ее. Вместе они будут дополнять друг друга, будут вместе расти. Вот видите, корешочки хорошие, ее уже, в принципе, давненько надо было... Пересадить. Ну, грунт я тоже такой же здесь, в принципе, ничего такого нет. Она тоже любит грунт, чтобы был легкий. Вообще все растения любят такой грунт. Не любят тяжелые грунт растения Тем более это же в горшочке, чтобы вода сильно не застаивалась. Думаю, ей будет хорошо. Удобрять, конечно, для цветущих растений, удобрением. Она, конечно, цветунья хорошая. Она цветет круглогодично. У нее постоянно, постоянно на ней скрываются цветочки. Но для этого, конечно, нужно ей создать условия. Светлое место она предпочитает. Ну, так же, как и гордыня. Ну, сейчас покажу свою гордыню. Вот моя гордыня. Но здесь, конечно, не видно, потому что все в растениях заставлено. Ну, очень огромный куст, потому что там у нее уже, знаете, стебли от корня, наверное, толщиной с мой палец. То есть, ну, как бы вот такая. И она вот у меня, вот видите, уже забутонилась. Гордыня у меня давно растет очень. Но уже совсем маленький у нее горшочек. Ну, продолжим, вот еще моя одна пестрая красавица, очень красивые листья, вообще просто классно, это драцена, у меня, конечно, есть тоже драцены, у меня две больших драцен и одна тоже у меня есть душистая драцена, я тоже мельком потом вам покажу после пересадки. Но у нее тоже уже требуется, у нее, видите, корешочки уже вылезли. Я и выбрала вот такой горшочек и сейчас перевалю. Ну вот так, наверное, на бок положу ее, потому что у нее, чтобы корешочки не сломать. Ну грунт тоже у нее, я просто тоже такой, знаете, рыхлый. Я просто добавила здесь еще универсального грунта для драцены. А также все остальные ингредиенты у меня здесь остались. Сейчас я ее аккуратненько... Угу, не хочет она так. Вот. Как же мне ее отсюда достать? Угу. Здесь придется и ножничками немножко побольше сделать отверстие, чтобы корешочки не повредить. У ну, нее, вот, оказывается, тут земли-то вообще практически-то и нет уже. Одни корешочки, видите? И вот так вот я ее буду держать и буду присыпать ее. Ну, сейчас-то ей хорошо, сейчас она просто вообще поет. Корешочки хорошие у меня, земля свежая, ну вот отлично. Ну вот пересадила еще одну красотку, здесь просто листики немного хочу и сразу убрать, плохие. и сейчас поставлю на свое место. А, я вам обещала показать свою драцену душистую, но одна у меня драцена в бассейне стоит, туда уже не пойдем, уже темно. А здесь, которая в доме находится, я покажу сейчас. Ну, вот одна драценка у меня здесь стоит возле диванчика такая вот красотка. Это, кстати, детка от взрослой моей. Вот такая детка, но она довольно-таки большая тоже. И здесь вот у меня душистая драцена, Она у меня такая, знаете, большая. Здесь, конечно, папоротник ее. Такая вот. И она у меня в этом году, представляете, сколько у нее деток там, посмотрите. Но она у меня не цвела. И она, я могу сказать, очень медленно растет. Но она очень пушистая. Ну вот, пересадила своих малышек. Ну, думаю, теперь они будут у меня хорошо расти, тронутся в рост, потому что корешочки, в принципе, уже нарастили. Меня часто спрашивают в комментариях, сколько у меня же времени уходит на уход за цветами. Ну, честно сказать, просто как просыпаюсь, я, конечно же, бегу к растениям, смотрю. И так в течение дня, в общем, когда я дома, Постоянно у меня они под наблюдением. Увидимся в следующем видео.